Я подготовил. <связать> Хороший артист всегда готовит себе запасной. А, Сводочь, где этот текст? Может в той кучке? Нет, нет, нет, он здесь был. Я его сюда, <связать> я его сюда, сюда. сюда а, надо было финалочку втыкать-то, раз это уже. Вот ты... Он был вот здесь, ну-ка. Нет, собака. Да что ж такое? А вот значит друзья мои есть такая прекрасная песня которую я очень давно люблю она называется так вы не извитечества знаете вы ее да эта песня посвящается Шагалу это стихи Роберта Рождественского музыка Берковского да меня однажды я еще только был начинающим жителем Москвы и я еще очень мало всего знал, потому что я приехал из глухой провинции, где мы жили европейскими ценностями, а не вашими а здесь скрепами непонятными. Нет, я на самом деле, мы не слышали Митяева в Кишиневе, Ну не было Митяева в Кишиневе, он не приезжал, и мы не знали его песен. И меня однажды спросили, там, друзья, а ты Митяев, к Митяеву как относишься? И мне стало так стыдно, что я тут же пошел в подземный переход, купил две кассеты Митяева и честно отслушал от начала до конца. И так удачно совпало, что через месяц я записывал свой первый альбом на радиостанции «Ракурс». Ее уже нет сейчас. И... А чуваки очень любили там устроить такое. У них при радиостанции была студия звукозаписи. И они говорили, а вот у нас тут через стенку сейчас какой-то чувак записывает альбом. Давайте мы его позовем в эфир. Я, я прямо меня от микрофона, от, от, к другому микрофону сажаю, ты кто? Расскажи про себя, что ты пишешь, что ты поешь. И среди прочего, значит, они говорят, а как ты относишься к Митяеву? А я уже отношусь, да? Я-то уже две кассеты прослушаю. Я говорю, знаете, мне очень нравится одна песня Олега Митяева. Она написана... Виктором Берковским на стихи Роберта Рождественского. <смех> <смех> вот. И э, это прекрасная песня. Она немножко грустная. Но я не мог представить себе, что... Ну, то есть я написал песню, но у меня вот эта мелодия, она меня просто захватила, и я не мог от нее избавиться. Можно было... Нормальные люди делают так. Пишут на хорошую мелодию, потом пишут свою. Стихи получились. Ну, свою музыку. Но и у меня нет времени на эту ерунду. Mm. Поэтому вот mm. честно, на музыку Виктора Берковского... Такая вот песня. Ну сейчас все будет понятно. Пам пам пам пам С годами все больше ценю одиночество, но если порой пообщаться вдруг хочется. Я сразу с вопросом, а вы не из Обнинска? <смех> Мне взять бы дней семь или восемь в счет отпуска, уехать бы в Обнинск, поставить на паузу столичную жизнь, поклонение хаосу. Мгновения свистят, как положено у виска. Так вы не из Обнинска? Нет, вы не из Обнинска. Мой Обнинск наполнен друзьями и песнями, Простыми словами, объятьями тесными. Морозовской даче живым обаянием И общим каким-то нездешним сиянием Там катит протва свои волны неспешные Там ценят глубинное больше, чем внешнее и там, только там Отпускает меня тоска Но я не из Обнинска, Нет, я не из Обнинска. Дорога в Москву Приложение зависло Я тут как в раю Возвращаться нет смысла Закат из рубина Деревья изоникс. и И все-таки жалко, что я не зонится.